Я очень часто получаю фидбэк от моих подписчиков из Казахстана О том, что у них очень большой пинг Играть в CSGO не очень-то и приятно И люди реально выживают Они обучаются и привыкают к пингу 100 После этого они по-настоящему обыгрывают Тир-1 сцену И переезжают из Казахстана Но я решил проверить, насколько по-настоящему сложно играть из этой локации Для этого я сравню, насколько мне будет комфортно играть в Питере Этот город находится очень близко к Европе На Финляндии у меня пинг 7 На Москву 11 на Германию 30. Это хорошее место для киберспорта. И потом я перееду в Казахстан, в город Алматы, и посмотрю, насколько же там все сложно. По-настоящему ли будет Pink 100 как это популярно в народе. Я буду рад вашей поддержки видео лайка и подпиской на канал, если вы это еще не сделали. Спасибо большое всем. Это правда очень важно для развития этого канала. Ну, а мы приступаем. Давайте начинать первую катку. А, первая игра у нас будет на карте Vertigo. сервер Германия. Давайте посмотрим, что будет. Я начал игру э, в соло, как и сделаю в Казахстане. Пинк у меня 35 э, в табе и 42 настоящий. который выписывается в нет-графе. Электро! Оо! Хэвен! Найс! Найс, Минус коннектор. it's О, гэп. Ну, кстати, вы договоритесь про спрей, который сейчас был, правда было легко. То есть все мои действия были под контролем. Зажал, убил. Сделал трансфер в другую сторону. Все было как и планировалось. Интересно, что будет в Казахстане. To middle. Окей. Okay. And that can be connector. Конектор, to, to, two, to connector. Two. One more, he was bomb. Nice! The Nice, nice, nice, nice. Посмотрите, сейчас как я сделал. У уверен, что не получится казахстане такое. А, настрой. Nice don't pick, don't pick, don't pick. Блин, ну слушайте, в целом выиграть ее можно было. Если говорить по стрельбе, то я ее чувствовал максимально в конце игры, я уже разогрелся, по-настоящему комфортно играть. Сейчас для сравнения проверим, получается, матчмейкинг. Я запускаю просто карту d Mirage без каких-либо настроек. Ну и давайте сыграем короткую. Вот так же я сделаю в Казахстане. И мы посмотрим, насколько все разнится. Погнали. Рандомный сервер, который мы сейчас запустили в матчмейкинге, дает нам 25 пинг. Сейчас я, по идее, должен чувствовать каждую пульку, выпущенную из моего ствола. Туда его. Мгновенно умер мгновенно умирает да, да, да Блин, какой бы ни был бы пинг, если ты без <laughs> ты во всем бездарь Ладно, тупость, тупость не показывает Это рабочая тактика Этсби чтобы понять, что это B. it's b, all b, all b. Я бы сейчас был обосранным, если это а. You're actually fucking dog. Oh, I am, I am not dog. I'm cat. Idiot, что это такое? Надо отыграть раунд, чтобы команда в меня снова начала верить. Надо отыграть этот раунд. Хорошо. Боже, я исправился. Иди the написал парень. Когда меня злят, я очень сильно греюсь. Да еб, просто Не, ну с такой грелкой. One in Да, очень неприятно, я ужасно играю. Ладно, мы проиграли. Но в целом, как факт, мне было очень приятно играть. Очень классно. Ну, если говорить про Сабиршок, то я считаю, что пинг выше 80, это уже неиграбельно, некомфортно. 80, это еще более-менее. Посмотрим, какое количество локаций на Сабиршоке позволяют из Питера играть комфортно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Киев тоже будет пинг 15. Все локации, которые есть на Сабиршоке, доступны для игры из Питера. Посмотрим, какая будет картина у нас из города Алматы. Небольшая рекламная интеграция на сайте ксфл И фишка этого сайта сейчас не только в том, что вы можете отыграть а, каточки и потом забрать скин Но вы можете и обменивать эти скины на баланс То есть сейчас нельзя в Steam закинуть деньги, но используя ксфл вы можете а, Нажимая просто пополнение через любую платежную систему Поставить на любую ставку в краше, приподнять эту сумму И после чего забрать себе в Steam, продать скин и получить деньги себе на баланс Все, забираем 165 долларов, мы сейчас это выводим, приходит Red, мы продаем и можем покупать любые игры, которые хотим Ну а ссылка на CastFollow есть в описании, ну а также я оставлю в описании промокод, который даст вам 35% к пополнению Прямо сейчас я нахожусь в городе Алматы, Казахстан, в киберклубе Неон. Neon И что я могу сказать, я сейчас уже готов тестировать, насколько здесь комфортно, либо некомфортно играть я предполагаю, что будет пинг около 100. А это на самом деле уже в два раза больше, чем питерский, европейский пинг. Если говорить про девайсы и вообще все, то, что я вижу здесь, тут клавиатура SteelSeries Apex Pro TKL. В целом она неплохая, но тут есть такая очень интересная фича. Я вам сейчас ее покажу. Такая интересная клавиатура от SteelSeries. Она показывает всю статистику из таба. Количество раундов, которые мы сыграли, и количество раундов, которые мы забрали. Но все равно мне нравится больше 315, вот же так. Если говорить про мышь, то зови EC2, либо EC1, я честно не знаю, как называется, она тут нигде не написано про это, но в целом она мне нравится. Я в свое время играл на зови и кидаю ей респект. Вот только провод, когда у них пропадет, будет получше. По наушникам steel series arctic они по цене примерно как стоит g -Pro. но по качеству по звуку по звукоизоляции тут везде все плохо ну к сожалению мне не нравится по монитору здесь у нас 280 герц asus но я выставил 240 потому что 280 мир рыба не мясо после 360 я не понимаю на самом деле такую герцовку ну и все в целом на самом деле играбельно я бы хотел бы посмотреть сейчас насколько будет это все комфортно в игре. Поэтому я запускаю матч матчмейкинг. После этого face и потом на слабишок. Приступаем. Гоу, погнали. Так, я только что запустился. У меня пинг стоп-3, 102, 101. У меня в команде Сектир g Это казахи? Казахи это вы? Да, казахи. Оу, я, я не понял, как его был на самом деле. Не туда стрелял что это? Ай-яй-яй О, Золман! Найс, страй Как я его не убиваю? Как я его не убил в тот раз? Найс! Nice. Блять, Не, ну если его Блядь, без шуток, в Питере я бы убил бы его. Боже. Туда его. Тут, О! Пошла. Пошла. Эй! Да! Работаем, работаем. Туда его. Ну блин, ну я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Че он меня выбит, блять. Блять, в кон вышел. Саш пик. Вы это видели? Вы это. Ты видел этот таймин? Ладно. Так, друзья, сейчас я запустил Face. Посмотрим, что будет. Пинг у нас ровно такой же, как был в матчмейкинге 100. Сервер у нас Германия. Сити-сити. А? Вау. Тройка, да, тройка мля yeah, такое зику убил Ой. допустим хорошо боже nice. да да Суков! да да да да дай Блин, не чувствуется пока что. Вообще не чувствуется с There is... There is... We... Давайте, удачи. Вы помните, что из Питера были все локации, подходящие по пингу? Смотрим, что у нас в Казахстане. Больше 80 мы не учитываем. Получается, мы можем играть более-менее в Алмате, в Москве, в ЕКБ, в Варшаве. вот. На Германию пинг 100, а это самый частый сервер на фейс. Я сыграл около 10 каток, находясь в Казахстане, и у меня всегда был пинг 100. Но максимум было 85. А, это печально. Казахстан находится по-настоящему далеко от серверов, которые есть в КСе. Но есть хорошие новости. Есть лиги казахские, есть серверы казахские даже у нас. И когда заходишь играть с пингом 5, это совсем другие эмоции. Чувствую, что, что тебя не будут... Ебать. Честно, желание играть в КС у меня из Казахстана просто ноль. Я давно не играл с КС, но сегодня у меня несколько раз включался интернет. У меня было автоподключение. То есть, если забыть про пинг, то сам интернет казахский работает не очень исправно и не очень стабильно. Люди, которые добиваются чего-то с таким пингом, вы красавчики. Вы, скорее всего, умеете играть в ту игру, в которую другие не умеют. Серьезно, мне кажется, человек, который играет в пингом 100, он играет совсем не в эту игру. У него свои тайминги, у него свои правила стрельбы и у него свои стрейфы. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Эрик Шоков. Сейчас нахожусь в Казахстане, но когда этот ролик выйдет, я уже буду в Грузии. Там пинг тоже не лучше, но, думаю, более-менее. Не забудь подписаться на канал и на мой телеграм, который есть в описании. Пока, дружище.